Спрячь, мамочка меня, не надо умирать. Он плачет и как лист сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. Я, мама, жить хочу, не надо, мама, пусти меня, пусти! И хочет вырваться из рук ребенок и страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вдохнешь ты вольно, закрой глаза, но голову не прячь, чтоб тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. Убивали всех, детей и взрослых Будто ад восстал в лице людей Превративших их в зверей, в животных Для которых целью был еврей Холокост Событий нет ужасней Просто вспомни, Просто помолчим Пусть хранит нас Бог от злой напасти И пошлет с небес на землю.